Но у кого чистое светлое чувство возникло? Хорошо. А теперь поднимите руку из тех, кто подняли руку, у кого возникло чистое светлое чувство после трех лет совместной жизни. Поменьше уже. Вот это и есть победа над своей семейной кармой. Вот вы победили свою, побеждаете, идете вперед. А у всех, у кого чистое светлое чувство возникло до трех лет совместной жизни, это.. Просто влюбленность. Мы об этом чуть позже будем говорить. Это не, не значит, что вы победили еще судьбу. Вы... А? Никаких чувств, значит, нет отношений, мои хорошие. Нету отношений. Есть просто бла-бла. Вместе дом строим, вместе работаем, вместе живем, а сердце с сердца не связаны. Свебренные свадьбы, не гаснущие костер. Серебряные свадьбы, Душевный разговор. Душевный разговор, понимаете? Это когда вы, человека нет рядом, а вы его чувствуете, вы радость испытываете от него в сердце. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Вот я об этом говорю, понимаете, да? Чувство У человека, возникает чувство, очень глубокое. Но это не касается вас, одной вас. Спасибо вам за откровенность. В основном большинство людей так живут. Они даже не знают, большинство людей, что они не связаны друг с другом в сердце. Когда близкий человек уходит, только тогда в результате Крика души, эта связь возникает, и человек кричит ему, я для тебя еще ничего не сделал, не уходи. И люди страдают от, от разлуки, вот человек уходит близкий из жизни, они страдают от того, что они сердце свое не, не успели открыть еще. Они не успели в своем сердце сделать то, что надо сделать для близкого человека, и поэтому у них скорбь внутри, страдания, разочарование скорбь. Что это такое внутреннее чувство, внутренняя жизнь в отношениях? Это не только касается отношений с, с близким человеком, с мужем и женой. Это также отношения с родителями. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще, мы еще повоюем. То есть это сердечное чувство, чувство родственное, глубокое, понимаете? Это чувство возникает в результате работы, потому что сами по себе вот эти вот сердечные отношения, негаснущий костер, он гаснет постоянно. В результате жизни мы оскверняемся друг друга, мы получаем осадок плохих черт характера, потому что у каждого человека есть эгоизм, это третья составляющая тонкого тела, ум, разум и эгоизм, или желание жить для себя. Есть истинный эгоизм, есть ложный эгоизм. Истинный эгоизм рождается в результате победы над судьбой, когда человек побеждает свою судьбу, он живет правильно, то его эгоизм он такой становится, что он чувствует себя достойным, если живет не для себя. Но это уже святые люди, святости. А ложный эгоизм означает жить для себя, делать что-то для себя, и так как все люди подвержены влиянию ложного эгоизма, поэтому возникают конфликты. Эти конфликты приводят к тому, что сердечные отношения засоряются, и в результате этого разрушается семья постепенно. Если женщина подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, муж гуляет, что делать? Если он гуляет, он уже не совсем муж. Это первое, что надо узнать. Он уже не совсем муж, потому что ты уже не сделала ту работу, которую нужно было делать в отношениях. И сейчас ты сильно наказана. Будет ли он вернется назад или нет, неизвестно. Но если ты сейчас начнешь эту работу, работу в своем сердце делать, устанавливать эту связь с ним, прощать, просить прощения, молитву читать и так далее, желать счастья человеку, устанавливать ниточку, что между мною и тобой ниточка завяжется, не все время кажется... Да? Ну, то есть, ниточку надо завязать заново. Потому что сначала ниточку кто завязывает между людьми? Кто завязывает? Бог завязывает. Смотрите, неожиданно вдруг, неожиданно появляется такое чувство сильное и светлое к человеку, к чужому совершенно. Друг, как в сказке, скрипнул на дверь, все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой. Да? То есть, что происходит в это время? Спасибо. В это время происходит связь очень сильная. Она реально сердце расплавляет. Сердце очень радуется. Глубь на нагрянет, Да ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу встал. Так удивительно, хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Да, ну то есть человек счастлив, он находится в состоянии любви глубокой. Это не наши чувства. Но некоторые люди, они хотят это чувство иметь всегда. Они говорят, я хочу всегда вот этой вот любви в жизни. И когда она заканчивает в семье, человек думает, зачем мне с этим человеком жить? У меня нет вот этого чувства любви. А это не твое чувство. Это чувство тебе подали. Для того, чтобы ты потом сама научилась его создавать своим подвигом, своей жизни. Потому что каждый человек это душа. А душа это как раз вот это вот. То, что мы влюбляемся, мы чувствуем душу человека. Чувствуем его прекрасную часть его судьбы, его жизни, его основу, его суть мы человека чувствуем. Время любви. И это называется влюбленность. То есть влюбленность означает подарок от Бога, для нас подарок. Чтоб мы знали, к чему стремиться. Одного православного наставника старца спросили, как сохранить любовь. Как сделать так, чтобы отношения хорошими всю жизнь были. И он говорит, ты должна молиться или должен молиться, и в этой молитве вспоминать то чувство, которое ты испытывал первый раз в отношении. И тогда ты будешь истинное видеть, истинное самое главное в своем близком человеке. Истинное и самое главное. Первая любовь моя земная, Утро и глаз, Я? Я тебя совсем еще не знаю, «Вижу, Простите меня, что я неправильные ноты беру, но я пытаюсь выразить смысл. То есть идея в чем заключается? В том, что это то, что нам дается для того, чтобы мы знали, как это должно быть. Но если люди думают, что этого нет и все в жизни нет, это значит, что они в невежестве находятся. Потому что эти отношения постепенно тают сами по себе. Потому что люди желают наслаждаться друг другом. Любовь – это не наслаждение. Любовь – это труд, который дает возможность другому человеку быть счастливым. Любовь – это деятельность души, которая себя забывает в это время. Но так как мы находимся под влиянием эгоизма или неправильных представлений о жизни, поэтому любовь в данном случае как действует? Любовь для нас означает в данном случае как то, что мы хотим использовать для себя. Когда мужчина и женщина вместе встречаются, они начинают интенсивно эксплуатировать это чувство. И в результате этой эксплуатации любовь превращается в привязанность. Что такое привязанность? Ожидание счастья от близкого человека является ядом, разрушающим семейную жизнь. Чем больше человек ждет счастья от близкого человека, тем несчастнее он совместной жизни становится. Допустим, девушка очень ждала, долго хотела замуж, не могла выйти, ждала счастья, и, наконец, вышла. И что она как себя ведет? Она говорит, я тебя ждала 10 лет, почему ты мне не улыбаешься, почему ты со мной нежно не разговариваешь, почему ты за мной не ухаживаешь? Я же ждала этого всего 10 лет от тебя, а ты как себя ведешь? Пришел с работы, их смотришь телевизор. И что получается в результате? Она разрушает в нем вот это чувство. Потому что она пытается ее эксплуатировать, эту любовь. Она пытается заставить его наслаждать себя. Я когда это объяснял в омский разок, неожиданно одна женщина встала и понесла цветы. Понесла цветы мне. И я побежал навстречу, выхватывать у нее цветы. И она как бы такая, назад пошла. Говорит, я так не хотела, Олег Геннадьевич. Давайте еще раз. Вы как, садитесь, и я вам принесу. Я говорю, нет, давайте, это мне цветы, это мои. Она говорит, нет, нет, и села такая, и цветы держит. То есть она хотела мне проявить любовь, но когда я требую любви, то тогда любовь заканчивается. Видите, девушка, которая сильно хотела любви, она разрушает очень быстро свою семью, потому что мужчина уже убегает от нее, он не может уже терпеть ее настойчивость, она требует любви, и это невозможно вытерпеть. Это как пример, что привязанность – это не любовь, привязанность – это желание наслаждаться энергией любви. С другой стороны, действие, направленное на служение близкому человеку, в котором ты ничего для себя не хочешь, просто делаешь что-то для близкого человека, вызывает уважение в сердце сразу. Допустим, муж просто работает для жены, приносит ей зарплату, просто отдает, говорит, это для семьи, чтобы ты была счастлива. И все. Ничего больше и не говорит, то не в сердце возникает уважение. Это факт, что... Это факт, что она привязывается к этому сразу и думает, вот я такая мягкая и пушистая, и поэтому мне надо носить зарплату. И побольше, чем ты принес. Это факт. Она как бы начинает чувствовать, что это потому, что она такая хорошая, он приносит, а не потому, что он такой хороший, это факт. Но уважение в сердце возникает. Понимаете, это уважение дает возможность потом и воспитывать близкого человека также. Но самое главное, надо понять одну вещь, что разрушаются отношения от двух причин основном. Первая причина. Я хочу влюбленности, а не любви. То есть я жду, когда будет любовь. Когда начнется любовь между нами? А это не ждется, это трудится. Чтобы любовь появилась, надо трудиться, то есть служить близкому человеку. И вот это чувство благодарности будет расти. Вторая причина, почему разрушаются отношения, это то, что человек накап накапливается грязь в отношениях. И люди думают, а мы несовместимы, мы противны друг другу, у нас неприязнь друг к другу, нам холодно друг с другом, мне неинтересно с ним. Это означает, что нет работы опять же. Нет работы, совместной деятельности, направленной на очищение отношений. Хотя бы один человек должен начать это делать. Этого достаточно. Неправильное представление о любви разрушают семью и отсутствие работы, направленной на сохранение семьи. Вот как вы думаете, если люди просто живут вместе, просто нормально живут, у них семья сохранится или нет? Нет. Поймите точно так же, как... Зубы человек не чистит, просто у него рот нормальный рот, но он почему-то начинает вонять со временем. Точно так же и отношения вонять начинают со временем, потому что у нас есть склонность эксплуатировать друг друга. Мы хотим наслаждаться друг другом, а не отдавать энергию любви. Видите, создается дисбаланс. Много эксплуатации, мало отдаем. Получается, что сильная привязанность, которая рождает... Форм... Ну, как эти очень развязанные, неуважительные отношения в семье, означает привязанность. Женщина начинает истерики катать, мужчина начинает злиться. Это означает требование любви к себе. Все скандалы от этого возникают. Если посмотреть спор между мужчиной и женщиной, из чего он состоит. Ты меня, меня должен любить? Нет, ты меня должна любить. Нет, сначала стулья, потом деньги? Нет, сначала стулья, потом деньги. Нет сначала ты, нет сначала ты. То есть спор между мужчиной и женщиной означает это вот привязанностью. Любовь — это противоположное чувство привязанности. Когда человек любит, он не, не страдает от отсутствия близкого человека, потому что он связан с ним в сердце. Он страдает от отсутствия возможности служить близкому человеку. Понимаете, служить можно и на расстоянии, можно позвонить, допустим, и сказать теплые слова близкому человеку. И нет ощущения, что что-то плохо. Вера близкого человека, верность, вера, то есть он точно не изменит, не придаст, все нормально. Это не слепая вера, когда вера основана на сексе, просто это слепая вера. Ему со мной нравится, поэтому он мне не извинит. Ему с тобой нравится, скоро с другой понравится. Потому что крышу может сорвать не только ты. Любая женщина мужчина может сорвать крышу. Поэтому и ему сегодня с тобой нравится, завтра с другой будет нравиться. Это не любовь. Смотрите, есть половые отношения или желание наслаждаться друг другом. Это действует энергия любви. Но любовь сама, она имеет более высокую природу. Когда человек заботится, служит близкому человеку когда он верит в него. Смотрите, любовь имеет четыре стадии развития. Первая стадия. Я вкладываю в отношения, то есть я с помощью внутренней жизни, внутренней силы, потому что сил-то нет вкладывать в отношения. Нужно для этого их копить, откуда-то брать. Откуда берутся силы? Не от телевизора, не от компьютера, не от компьютерных игр. Силы берутся от того, что я от этого всего отказываюсь. Сажусь где-нибудь в уголке, начинаю повторять «я желаю всем счастья» или молитву, или читать Священное Писание. То есть я наполняюсь силой от чистого источника, от чистоты человеческой или божественной. Сила означает чистота. Потому что мы говорим о любви же с вами, мы не говорим о какой-то другой силе. Человек наполнился силой, потом куда ее надо вкладывать? Я хочу принять свою судьбу. Вот раньше люди шли на крест. Девушка плакала, когда шла под Венец. Почему? Потому что она знала, что будет трудно сначала. Нужно трудиться. А трудиться означает тяжело. Плакала. И она не могла уйти уже от этого человека. все. Она с ним должна всю жизнь. Это означает идти под Венец. Сначала трудно, потому что надо принять другого человека. Вот у него есть недостатки, у него есть проблемы какие-то. Олег Геннадьевич, вы даже не представляете, какие проблемы у моего мужика. Каждая женщина так думает. У меня исключение, с ним ничего не сделаешь. Это не исключение, это просто объем работы. Объем работы. Это столько, сколько надо трудиться, чтобы было... Были отношения. То есть принять близкого человека означает принять свою судьбу. Одна женщина меня спросила, Геннадьевич, вы можете мне показать мою судьбу? Я говорю, могу. Поставьте рядом с собой всех своих близких людей, друзей, близких, всех самых близких. Это и есть ваша судьба. Вот эти люди вам нравятся, это хорошая судьба, хорошая часть судьбы. Вот это вот не нравится, сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь... Это плохая судьба. Ну, то есть все это твоя судьба. Это не чаха, не годевая судьба, твоя судьба. Поэтому первое, первый этап любви он имеет горький вкус. Горький вкус означает принять. Нужны силы для этого, внутренние силы. Молитва, внутренняя работа. Принять означает вот такой человек, который у меня есть, вот такой пьянчужка там, замухрышка там, метр с кепкой. Вот это и моя судьба. Истеричная смерть когда по залу. чувствуется. Как, как? Отношения только начинаются. Человек хочет ухаживать. Это другая тема. Женщина, она забрасывает удочку. Да, она забрасывает удочку, рыбачит. Весь рыбка большая и маленькая. Любая сначала, пускай любая. Она потом выбирает, какую брать, большую или маленькую. Но сначала она забрасывает удочку, она предоставляет свою красоту. То есть она украшает себя, там раз, и всем вокруг прошибает мозги, ну сердце прошибает мужчина. Она идет по улице одной ногой пишет, другой зачеркивает. Летящей походкой, ну то есть она очень сильно себя ведет, очень представительная. Вот и она как бы рыбка ловится всякая. Так как она обладательница энергии любви, а женщина обладательница, поэтому она привыкла к энергии любви. Мужчину срубает. Женщина же, она, ей тоже нравится энергия любви, нравится, но она при этом остается в здравом уме. Когда начинает за ней ухаживать, она анализирует. Так, она улыбается, ему все, ты мой, мы близкие, родные, все. Но внутри женщина отстранена, она думает. Это мой человек или не мой. И параллельно она может также с другим также отношить такие И каждый думает, что единственное неповторимое. Но она выбирает. Для того, чтобы выбирать, нужно подключать друзей, старших, родственников, всех. Уз уз узнавать мнение разных людей. И потом, основываясь на этом мнении, делать вывод, надо или нет. Рыбка моя, и не еле отпускать ее в открытое море. Держать на удочке или снимать с крючка. Но знаете, что снять с крючка будет непросто, потому что она будет стараться оставаться на крючке до последнего. Даже если вы ее снимете с крючка, она опять запрыгнет на него. Поэтому нужно уже там отрывать, наверное, сортовку придется. Старайтесь, чтобы не сильно заглатывало. Как? Понимаешь, что это не твое, но тебя все равно почему-то тянет. Тянет тебя, но не мое. Это привязанность. Это уже означает, нет нехватка духовной жизни. Как собачки, они, знаете, они такие нюхают, нюхают друг друга, тянет их. Потом начинают гавкать друг на друга. И никакая не уходит. У них притяжение, Понимаете? Потом кусаться начинают друг друга. Их разрывают, они опять лезут друг другу. Нормально? Называется привязанность. Привязанность. Значит, судьба вас тянет. Бывает тяжелая судьба, создает отношения. Бывает легкая судьба, разная. Но вы говорите уже про свою семью созданную? Или про вашу жизнь семья? Ну нормально. Тянет к мужу, это хорошо же. Кого не тянет к близкому человеку, поднимите руку. Есть идея? Вот это действие, значит, плохая карма сейчас, девушка. Потому что обычно тянет, и это энергия Бога. Понимаете, так как Бог создает семью, Он сам показывает нам красоту близкого человека, сам в сердце нас вдохновляет с ним быть вместе. Мы как спрашиваем в сердце, думаем, мой, не мой человек, когда в сердце говорит твой, мы сходимся друг с другом. Потом Бог держит отношения, Он создает так, что не уйдешь от близкого человека. Поэтому если человек все равно разрушает отношения, уходит, тогда получает кожу. Ты как бы я тебе дал человека, почему ты не жил с ним? Дальше уже получается наказание. Наказание по разному может возникать. Иногда для наказания Бог очень сильно влюбляет кого-то. То есть человек ушел сразу раз, у него классно все в жизни началось, а потом будет плохо. Потом человек уйти может резко там, и так далее. Ну или может быть и не будет плохо. То есть это другая тема. Но идея заключается в том, что придется получить испытания в жизни, если ты уходишь от резкого человека. Поэтому надо всегда стараться быть вместе, оставаться вместе. Стараться сохранить семью. Почему семья разваливается? Потому что не прошли вот эти этапы любви. На, уже на втором этапе практически невозможно расстаться. Люди даже до второго не доходят. Они никогда не любили друг друга. Они всегда только пользовались друг другу. Смотрите, первый этап – это принятие человека. Когда я принял человека, я иду домой, и у меня чувство, что я отдыхаю дома. Потому что я принял человека, и мне с ним нормально. Ну, То есть он, у него есть недостатки, у нее есть недостатки, но мне нормально, потому что я все принял, я ко всему, ко всему привык. Привык означает в данном случае энергия любви. Это энергия любви. Это не просто. А? Как сделать так, чтобы он принял? Ага, вот он, же он принял. Понимаете, никак не сделать. Надо самому принять близкого человека. Вот эта логика. Это он должен это делать. Она разрушает семью. Вот вы, допустим, сейчас лекцию послушали мою, пришли домой. Я тебе сейчас расскажу, как надо жить семейной жизнью. Это разрушает семью. Не для себя, не взяла это все, а для близкого человека. Это разрушает семью. Все. Это не помогает. Это награда, то, что он вас примет. Награда приходит сама собой в результате вашего подвига но если вы его не совершаете, этот подвиг, награды не будет. И когда придет награда, неизвестно. Никто не знает. Она придет когда-нибудь. Придет и к вам любовь! Придет она всерьез! Всерьез означает вот то, что я сейчас рассказываю. Ну, то есть, первая стадия принятия. Вторая стадия уважения. Когда ты трудишься над отношениями, заботишься о человеке, терпишь его капризы, его гнев, то рано или поздно близкий человек начинает уважать. Он, он реально очень от сердца уважает сердце в своем. Но внешний может каплучить при этом. Но как определить, что первая стадия пройдена? Когда первая стадия пройдена, то... Вы можете жить вместе. Не чувствуется, что невозможно. Нормально жить хорошо, нормально человек успокаивается. Можно жить вместе, нормально. Значит, капелька любви уже есть в отношении. Следующая стадия – уважение. Уважение означает, что ты начинаешь видеть то, что тебя привлекло к этому человеку какое-то время назад. Вот эта влюбленность или демоверсия «try and buy» Недовый месяц, это энергия Бога, то есть душа вскрывается, чистое, светлое в человеке вскрывается, и ты хочешь такого человека себе в жизни. Но потом забывается это все. И надо вспомнить в результате служения. Душа обязана трудиться, надо трудиться над отношениями. Когда этот труд начинается, то есть ты действуешь так, чтобы был счастлив близкий человек, но при этом без нарушений правил. Есть правила священной совместной жизни. Например, водочку мужу не надо наливать, чтобы он был счастлив. И тёлку ему не надо приводить, чтобы он был счастлив. Понимаете, счастлив означает правила какие-то определенные. То есть забота о близком человеке, уважение к нему. Сначала есть чувство долга, уважение. Постепенно появляется чувство, что это мой человек. И это чувство, капелька любви, дальше превращается, вот это чувство, что в нем есть чистое и светлое. Вот некоторые из вас э, достаточно давно слушают мои лекции. Поднимите руку, кто это такие? Я смотрю, когда вам в глаза, я вижу чистоту. Почему? Потому что вы вложились в отношения. Вы слушали лекции, и я вижу чистоту. Я чувствую, что это необычные люди. У меня есть сильное ощущение доверия к вам, к таким людям, которые вот слушали давно лекцию. Это результат вашего поступка. То есть я, я ничего тут не делаю. Я заезжу в вот приехал просто лекции почитать. Но так как вы слушали лекции, поэтому вы вложили свое сердце в это, и вы получили... Возможность такую уникальную. Я смотрю на вас и вижу чистоту в ваших сердец. Это не поддельная вещь. Это невозможно сымитировать. Иногда ты видишь у человека это, иногда нет. Если человек служит другому человеку, внимательно слушайте меня, как возникает любовь. Когда человек служит другому человеку, сам служит, что-то делает, да? то как он воспринимает этого человека? Он воспринимает с позиции своего служения. У него появляется чувство, что мне нравится, заботиться об этом человеке. Чем больше он бескорыстно действует, тем больше нравится. А вот тот человек, которому служит, у него появляется чувство благодарности, которое заставляет видеть хорошее в этом человеке, который служит, заботится. В результате появляется объект любви и тот, кто совершает действие по отношению к этому объекту. Кто является объектом любви? Тот, кто служит. Потому что он открывает свое сердце в результате служения. Когда мы делаем доброе, что-то бескорыстное близкому человеку, то наше сердце для него раскрывается. И тот, кто служит, тот и становится потом объектом любви. Его благородство, его сердце становится открытым. А тот, кто служит сам, он еще не видит благородства сердца тому, кому он служит, но ему нравится, заботиться об этом человеке. А потом происходит вторая волна через какое-то время. Айсберг тает в сердце того человека, которому служит. Он сначала просто принимает служение, он не служит сам. Сначала принимает служение. Вот девушка пришла с сюда. Знаете, что это значит? Как вас зовут? А? Ну, покажите цветочки. Знаете, что это значит? Значит, что мы будем в конце лекции всем дарить цветы. Цветы должны постоянно дариться, они должны останавливаться. Вы согласны? Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что... Вот это вот действие, направленное на сохранение и создание отношений по факту сначала, оно требует серьезного подвига. Это очень тяжело, поверьте мне. Делать что-то для человека, не желая ничего взамен. Очень тяжело. Но это по факту действие, которое Богу угодно, потому что Бог создал семью, поэтому когда человек молится, занимается духовной практикой, ему очень легко такие вещи совершать, потому что он не только для мужа это делает, но также для Бога, для правильной жизни. Человеку хочется правильно жить, поэтому он так действует. Понимаете, ему нравится заботиться о, ли, о близком человеке. Но потом происходят интересные вещи. Айсберг сердца тает постепенно снизу, того человека, о котором мы заботимся, и резко потом переворачивается, неожиданно. И дальше этот человек сам начинает служить, и, все, и в семье все переворачивается, меняется местами. Тот, кто заботился, становится сам предметом любви. И так может несколько раз в жизни переворачиваться. Но обязательно в семье кто-то служит, кто-то любит. И здесь нет выбора. Вот как вы думаете, в вашей семье кто должен служить, а кто должен любить? По очереди, оба, муж, жена, разные мнения. Я вам сейчас скажу, кто. Вы только расслабьтесь, отдохните, выдохните. Вашей семье служить должны вы. Потому что вы пришли на мои лекции. Так как вы пришли, вы получаете знания, поэтому вы должны служить. Вдохните, выдохните, так, подышите немножко. Это вам придется жертвовать собой, а не вашему близкому человеку. Потому что Бог выбрал вас. Ну, значит, заем придется. Вот Бог выбрал именно вас. Вы исключительные люди. Вы исключительные люди. Понимаете? Потому что не каждый человек будет сидеть три часа лекцию слушать о том, как надо жить правильно. Это признак сильного разума. У вас работает, работает сильный разум. И поэтому вы должны менять свою судьбу и семью своей семьи. Это ваше исключительное право. И ваш подвиг. Итак, третья стадия – это верность. Когда уважение, уважение означает проблески энергии души. Каждый человек достоин высочайшей любви. Но мы не знаем об этом, потому что мы портим друг другу жизнь. Мы живем близкими отношениями и портим их постоянно. Так, поэтому мы не знаем человека, который рядом со мной находится. У нас нет до конца знания об этом. Но если я служу человеку искренне и честно, то знание об этом постепенно приходит. Когда это знание пришло, тогда появляется сначала уважение, Проблески души, потом верность. Верность — это удивительное чувство. Верность означает, что я не ошибся в этой жизни и не ошиблась. Я иду правильной дорогой в этих отношениях, и мы будем вместе. Но это, это, не, это не эмоции, это внутреннее состояние человека. Это невозможно описать словами. Это очень высокая стадия развития личности, потому что награда верностью дается не каждому человеку. По факту, обычно нужно прожить где-то как минимум 10-15 лет вместе, чтобы вот это чувство сильно вышло наружу. Иногда быстрее возникает, если люди интенсивно работают над собой и занимаются духовной практикой. И последняя стадия любви, которая реально разрушает невежество во всех вокруг, и люди... Такая семья становится наставниками для всех. Она становится при, при, ну, как бы примером чистой и светлой жизни. Это искренность. Искренние отношения возникают. Обычно муж и жена не могут искренне слушать друг друга и принимать все, что скажет близкий человек с радостью. Он говорит, у меня вот такая проблема. Мне девушка какая-то понравилась. Но мне это не надо. И жена смотрит на него и говорит, я это знаю. Конечно, девушке нравятся они красивые, но тебе это не надо, я знаю. Потому что ты искренний человек, ты честный человек. Я, я точно убеждена в этом, что ты не будешь никого бросать ради какой-то красивой девушки. Мне что-то непонятное сказал. Чувствуете, как, как это сильный такие сильные сердца должны быть у людей, что так. Не, не укорить его, ах ты скотина, тебе девушка понравилась. Это же механика. Девушке-то как нравится мужчина. Это механический процесс просто. По башке дала просто тух, тух", Нокаут. Правильно. Встает уже такой обалдевшую, все. Это значит, да. С одной стороны, да, потому что она не развивала отношения. Понимаете, уже на второй стадии уважения уже этого нет. Девушке нравится, да, девушке нравится, но мужчина не уходит из семьи, он остается, и ему, это для него внешняя вещь уже. Понимаете, счастье на самом деле от просто балдеть красотой, от женской красоты, балдеть от того, что мужчина любит тебя, это, это внешние вещи, понимаете? Настоящие отношения, глубина счастья настоящего возникает от этого труда в себе. Когда вот хотя бы на вторую стадию зайти, тогда уже вот это настоящее, когда человек чувствует, на это внешнее уже ну, он не покупается, ему неинтересно это, понимаете? Потому что ему нужно настоящего, он не хочет внешних вещей в жизни. Нужны настоящие отношения. Каждый же стремится к более глубокому чувству в жизни, чем просто там погулял, там все прочее. Но из-за из бескультуре, из-за того, что у нас нет культуры, нет знания, мы поэтому не понимаем, к чему стремиться. Большинство людей, вот мы какие фильмы смотрим? Мы смотрим фильмы, в которых показывается вот эта влюбленность как основа жизни вообще. То есть надо обязательно, чтобы быть влюбленным в кого-то. И жена это как бы это ну, как, ирония судьбы с легким паром, да? С легким, ну, девять, мужик уже собрался жениться. Но влюбленность оказывается выше вот этого вот желания жениться. У него появилась новая влюбленность, значит, надо закруглять эти отношения. В результате сразу две семьи разрушились. И мы как смотрим на это, думаем, блин, классно! Ой, вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит разные суете и постоянные единки. Слушай, это классно. Там нравится такая жизнь. Поэтому 80% разводов в стране, по статистике. То есть 80% людей Женятся, и по статистике 80% семей должны распасться в нашей стране. Причина — нет знания, от чего счастье приходит. Люди думают, что счастье приходит именно от влюбленности. И поэтому они уважают влюбленность. Они понимают, что любовь — это другое чувство совсем, которое возникает потом в жизни. Это чувство благодарности такой глубокой, в отношении. Это не половое чувство, любовь, не половое чувство. Половое чувство, как фон идет на, на фоне настоящей любви, оно как фон идет просто. И поэтому не надо ходить к сапатологу. Если у вас появляется благодарность, то все остальное будет само собой, это фон. Это естественно возникнет. Ну, чуть-чуть, да, давайте, да, вопрос. Да, Влюбленности сначала, период идет. Влюбленность всегда заканчивается, не нужно ждать. Нужно сразу начинать служить близкому человеку, потому что она обязательно заканчивается. По статистике где-то процентов... 3-5% в зале сидит людей, у которых влюбленность длится больше трех лет. Поднимите руку, у кого еще вот просто влюбленность есть в семье. Больше трех лет сохраняется влюбленность. Посмотрите в зал, видите, ну, 10 рук максимум. Под, под, ну, а здесь человек 700 сидит. Это означает очень низкий процент. До трех лет всего обычно бывает влюбленность. То есть не надо ждать, надо сразу начать уже служить близкому человеку. Смотрите, есть в этом понимании, как служить. Это надо узнать природу мужчины и женщины, различия психических функций. Смотрите, женщине ей легко трудиться для близкого человека, трудиться легко, но тяжело делать это бескорыстно. Допустим, женщина приготовила покушать мужу, он кушает, она села рядышком, смотрит, улыбается. Что она делает в это время? Она наслаждается тем, что он кушает, первое. Второе, она ждет, когда он похвалит. Третье, что она делает? Она наблюдает за ним, ценит он или нет. И она в любой момент может ему сделать так, что у него ложка в горле застрянет. Поэтому разумные мужчины говорят, «Твое покушать очень дорого стоит». Поэтому я сам приготовлю. Поднимите руку, кто так вот считает из мужчин. Есть такие? Ну, есть такие, да. Лучше самому, дорого стоит очень. Потом проблемы, столько проблем. То есть женщине легко служить. Трудно это делать бескорыстно. Допустим, женщина заботится о своем ребенке, думает, что она его любит. На самом деле это просто эгоистическое чувство которая означает «хочу быть счастливой от счастья своего ребенка». Как мне в Москве была лекция вчера, я так не смог объяснить женщине. Она говорит, мой сын идет не туда в жизни. Что делать? Я говорю, первое, что нужно сделать, я ей сказал, надо отвязаться от этой идеи, что вы должны наслаждаться жизнью своего сына что всегда у него в жизни должно быть все как надо, потому что это возникает у женщины желание только от желания наслаждаться его судьбой, и все, нет другой причины. Надо признать с помощью духовной жизни, с помощью внутренней силы, женщине нужно признать, что у моего сына все, что в жизни будет, это все хорошо, это все надо для него. Смотрите, одна женщина... Сын уходит в армию, плачет сильно. А другая говорит, у тебя все будет хорошо там в армии. И все, будет, что не происходило, это для тебя надо. Кладет ему руку на голову, говорит, я буду за тебя молиться. Видите, два проявления любви. Одно проявление любви называется привязанность или эгоистическое чувство. Женщина хотела наслаждаться сыном, а он уходит в армию. Второе – это любовь когда она передает свою силу своему сыну. Видите, она не плачет, она будет заботиться о нем в своем сердце. Чувствуете разницу сегодня? А? Как? -то? Ну, ничего поплачет, ничего страшного, но сердце она твердая. Она заботится о ней. Понимаете, что такое благословение? Одна сила благословения, а вторая зависимость и сила. Желание наслаждаться или благословлять ребенка. Это разные вещи. отношению к мужу. Как сделать, чтобы бескорыстно служить? Надо для этого научиться бескорыстно служить тому, кто имеет бескорыстие в своем сердце. Это очень сложный вопрос мне заданный. Смотрите, если вы служите святому человеку, просто кланяйтесь молитесь, то вы контактируете с кем? У него нет ни мужа, ни жены, он просто для Бога живет. Он абсолютно бескорыстный, не живет для себя вообще. Вы кланяйтесь святому человеку и получаете от него знание, что это бескорыстие, и потом это бескорыстие отдаете мужу. У вас появляется немотивированное служение, то есть вы просто служите ему и все. Это значит, что у вас есть какая-то сила внутри, чтобы так делать. У обычного человека такой силы нет, потому что мы обмениваем все энергией любви всегда с корыстными людьми. Если муж корыстен, я не могу быть бескорыстно рядом с ним, потому что мне тяжело ему бескорыстно делать, он сам корыстный, понимаете? Мы зависим от корысти друг друга в жизни. Но если вы разрываете от круг зависимости с помощью внутренней жизни, думаете о Боге, Думайте о святом человеке, о священном писании, думайте об источнике бескорыстия, помещаете его себе в сердце и начинаете с этой позиции, из чувства долга, из желания служить Богу, служить мужу, то тогда у нее в сердце появляется благодарность. Настоящая любовь исходит от Бога, и она потом в семье начинает жить. Поэтому главным местом в семье должен быть не телевизор, а алтарь. Когда есть сила, в отношениях между людьми должен Бог стоять. Тогда в их отношениях появляется сила. Она может бескорыстно служить. Мужчины другое, все наоборот. То есть мужчина, он по природе очень бескорыстный к жене. Но ему очень тяжело служить. Допустим, жена говорит, помой пол. Он говорит, час. Сейчас означает никогда. Ну, как минимум дней через пять, если будешь сильно просить. Ну, то есть порежь огурчики на салат. Стоит потеять реже. Очень трудно. Почему? Потому что служить трудно очень мужу. Но он может зарплату вот так отдать всю и все. Он очень бескорыстный по отношению к жене. Жене детям все отдает мужу. А если наоборот, значит, вы тоже наоборот. Да. <смех> Бывает, что люди меняются местами. Например, жена, ей тяжело служить мужу, но она бескорыстная. А он сильно корыстный, но ему легко заботиться. Так у вас? Ничего страшного. Это нормально. Это означает, что вы немножко перевернулись. Но природа все равно возьмет свою. Со временем, когда вы разовьетесь, и он разовьется как вечность, у вас станет все на свои места. Понятно? Такое тоже бывает. Допустим, по природе женщина, она как, ну, как проявляет гнев с помощью слез, она плачет. Мужчина как проявляет гнев экспрессивно, он ругается, к Но бывает наоборот, что женщина ругается, мужчина плачет. Такое тоже бывает, это значит, что они совместимы. Они похожи друг на друга. Бывает, женщина много работает, а мужчина готовит на кухне. Это значит, что они совместимы. Постепенно они поменяются местами. Природа свою возьмет все равно. Но если женщина не может дома вот трудиться, она думает, ну что мне делать, я такая, не работать, не нравится". то она найдет себе мужа вот такого. Муля не нервирует меня. Ну то есть такого... Мужчинку, который будет готовить там. Хоть поверьте, хоть проверьте. Такую Золушку надеялся. Правильно, правильно, да. Это правильно. Но это правильно означает, что будут перемены. Если вы будете в любви развиваться друг с другом, то произойдет кризис, и вы перевернетесь. А если не будете правильно развиваться, то... Кто-то из вас, если один начнет развиваться, обычно мужчина взрослеет, становится сильным, уже крепким, годам сорока, ему уже не устраивает такое поведение жены уже. Все, если она не поменялась, он ее бросает, находит другую. Понимаете? Поэтому нужно меняться вместе, с помощью любви менять друг друга, меняться вместе. Но это тема третьей лекции. Сегодня, как бы я хотел вам больше говорить о структуре психики человека. То есть мы с вами говорим о том, как мы устроены. Женщине легче служить, но она сильно привязана к тому, чтобы это оценили. Мужчине тяжело служить, но он бескорыстен. То есть он не привязан, чтобы... Ну как, Он может легко отдать то, что у него есть. Понимаете? Эгоизм есть и у того, и у другого. Он имеет разную природу. Если женщина говорит, я смотрю, я постоянно забочусь о тебе, постоянно прыгаю, бегаю перед тобой... А ты, скотина, домой пришел, сел и сидишь. Так он, скотина, ведь работал, пришел домой и работал для тебя, между прочим. А? Она же тоже работала, но это ее не оправдывает, потому что ее работа дома находится. Она же почему работала тоже? Потому что жадная, денег много хочется. А надо женщине быть бескорыстной, вкладывать силы в отношения, в детей, в любовь, трудиться дома. Смотрите, сейчас я вам объясню. Я, я спасибо за обратную связь. Когда вы высказываете с что-то в сердцах, говорите, имейте в виду, что я иногда буду вас напрягать чуть-чуть, чтобы вскрыть тему. Но это не значит, что я против вас. Вы мне простили? Я оправдываюсь немножко. Простили? Итак, смотрите, идея в чем заключается? В, том, что... идея заключается? в том, что мы имеем проблему определенную. Проблема заключается в том, что мы очень сильно, остро видим недостатки близкого человека. Очень остро и сильно. И нам практически невозможно разглядеть свои. Так устроена психика мужчины и женщины. Вот смотрите, допустим, женщина, она считает, что обижаться – это вообще не злоба. Но обиделась и обиделась, что тут плохого? Но обида – это точно такой же гнев и точно такая же злоба, как у мужчины, вот внешние проявления. Это то же самое, просто то же самое. Просто по-разному, и все. То есть мы настолько разные, вот допустим, мужчина считает, что если я женщине своей жене скажу, как надо жить, то это хорошо, нет, ну и хорошо, это нехорошо. Вот если вы деликатно будете ей что-то объяснять, чтобы она не напрягалась, а если она напрягается, лучше вообще не объяснять, а промолчать, то это уже хорошо. Видите, то есть мы не понимаем друг друга вообще. Допустим, женщине ей легко понять мужчину, что он хочет и легко для нее сделать. Но выслушивать его, демагогию, и когда он ее заставляет так делать, очень тяжело. Вот женщине, допустим, легко самой начать делать правильно, если он ее не трогает. Теперь что мужчине легко? Вот смотрите, два варианта слез. Женщина плачет, допустим, да? Она плачет, сидит, плачет и говорит, «Я такая дура у тебя, не могу нормально жить». Все время ругаюсь на тебя, ругаюсь. И он гладит ее по голове и говорит, да не ругаешься ты ее, просто свои эмоции выражаешь. Ну ты же злишься от этого. Ну и ничего страшного, подумаешь, позлился. Гладит ее по голове. Видите, она о чем говорит сейчас? Она говорит о том, что она эмоционально себя ведет с мужем. Но при этом... Ее слезы направлены на себя. Теперь второй вариант. Ее слезы направлены на него. Она говорит, я эмоционально с тобой себя веду. Потому что сам дурак. <свят> Какой результат? Все будет наоборот. Он просто будет в гневе и будет на нее орать просто и все прочее. Видите, к каждому человеку свой подход. Но, допустим, женщине лучше вообще не делать замечания. А просто она сама это поймет. Она очень чувствительный человек. Она сама поймет, как надо лучше для него. И будет так делать. Особенно если он скажет потом как между делом шуточку. Мне вот так лучше. И она будет уже знать. Она будет делать. А мужчине очень важно, чтобы женщина дала ему возможность самому принять решение. То есть если она... Говорит, что я виновата. Значит, он считает себя виноватым. Если она говорит, что ты виноват, значит, он всегда будет ее только винить. И всегда закон работает только одним способом, что только через аскезу можно создать семью, создать отношения. Вот если хочется высказаться, ну, женщина, когда плачет, говорит, я виновата, это не значит, что она считает себя виноватой. Она всегда считает, что он виноват в конечном счете. Но она должна просто так себя вести. Это аскеза, так плакать. Для женщин так плакать, это аскеза. Просто аскеза. Означает, что она разумная. Она знает, как правильно вести себя. Точно так же мужчине. Ему хочется ей сказать всю правду. На мозги наехать хочется. И на часик на два примерно, как минимум. А надо просто так ну, понять, что это не работает, это не поможет. И поэтому он терпит спокойно, как бы ничего ей не говорит. И если она говорит, ты что, считаешь, что я сильно эмоционально? Он говорит, нет, ну, я так не считаю. Все нормально. Она-то видит, что он так считает. Но если он так сказал, он думает, у меня очень хороший муж. Очень хороший. Это и есть любовь. Когда человек вкладывает вот так в отношение силы, он терпит. Значит, это проявление любви, уважение сразу я хочу с таким мужем жить, мне нравится такой человек. Психическая энергия мужчины и женщины действует по-разному, совершенно по-разному. И надо понять, что человек всегда должен жить в сфере своей силы. Никогда не надо перетекать в другую силу. Вот смотрите, сфера женской силы – это сфера отношений и близких чувств. Женщина должна совершать аскезу. Женщине очень трудно создавать отношения, потому что она там очень ранима в этих отношениях. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Такая песня. То есть женщина очень ранимая, она очень ранимая, но это ее долг создавать отношения. Она обижается, должна прощать, просить прощения, опять создавать отношения. И тяжело, она должна все равно служить отношениям, заботиться об отношениях. И эти силы забирают всю, всю психику женщины, вот этот труд. И поэтому женщине, женщине легче просто забыться на работе. Женщина на работе отдыхает, трудится в семье. Мужчина трудится на работе, отдыхает в семье. Если женщина в семье не трудится, то мужчина дома отдыхает? Нет. Если женщина не вкладывает отношения, мужчина приходит домой, она ему... Нервы мотают. Если женщина не вкладывает отношения, значит, она требует его, чтобы он вкладывал отношения. А он не может вкладывать, потому что это не его сфера жизни. Он даже не умеет по факту это делать, потому что он приходит домой отдыхать. И когда он гвозди забивает, когда жена его вдохновила, это сделала. Говорит, мой любимый, я так счастлива, что ты когда-нибудь в нашем доме забьешь гвозди. он думает уже, я завтра, наверное, забью. Раз она счастлива вот Это Ты не значит, что он обязательно завтра забьет, но в ближайшее время. Может, через недельку. То есть раскачивать мужчину очень трудно. Как паровоз. Медленно за... раскачивается, медленно. Женщина ну, как вечер, она быстро движется. Быстро можете сделать. Мужчина, как право, чук-чук-чук-чук-чук, раскачивается медленно. Потом не остановишься. Если он начал мыть полы, каждый день моет полы, то потом не остановишься. говорит, да, я мой полы, не лезь, это моя. Он уже научился, его уже не остановишься. Каждый день моет полы. Учить надо года два. Привет.